Мне нравится? Лайк ставлю сразу. Всем привет, с вами Джасти. И перед началом видео я бы хотел бы вам порекомендовать поучаствовать в моем новом розыгрыше, который проходит вот в этом видео. Посмотреть вы можете по вот этой подсказочке, которая вылезла у вас вверху и в углу экрана. Ладно, не буду вас задерживать. Приятного просмотра. Хорошо, да. Пожалуйста, флип Каждый зарач, им все кажется, что я эту да, че им про братан, дать им прогулку мне себя мой план, ты не говорил, ты да против пацан, Знаешь, добрые люди говорят, вас аппат. Это ответник, ответ, кто ты есть? Я тебе пишу без лица. Один на один навалиться. Блин, пацаны, ну не знаю что. Вот это прям реально офигенный фрагмов. Поэтому лайк я ставлю. Вам скидываю в чат. Заходим, кайфуем, пацики. Заходим, кайфуем.